Девочки, всем привет! Сегодня парфюмерное видео. Я его не планировала, но вчера заходила за тушью в Ривгош. И сколько было возможности попробовать, то и попробовала. Видео, думаю, быстренькое будет. Я даже пыталась вчера вечером после рабочего дня Снять свои впечатления, но выглядело настолько отвратительно, что я это видео удалила. Поэтому сегодня расскажу, ну, наверное, штук 10 ароматов по памяти. Все в голове осталось, и уж тем более о том аромате, в который я нежданно-негаданно вчера влюбилась. Хотела, конечно же, все еще тешила себя надеждой, что я ланком L'Aveille с ирисом найду. Ну а вдруг? Ну мало ли. Кстати, консультанты сказали, что поштучно-штучно как-то еще какие-то... Вот эти старые, ушедшие с нашего рынка бренды все-таки привозят. Ну, как бы вот, повезет, либо не повезет. Ну, конечно же, ирисового ланкома не было. Я не знаю, почему у меня сейчас тяга к ирисам, ну, вот хочется. Прям тоскую по прадо ирис вот хочется, я не знаю, чего еще. Ну вот, вдруг Лавейбель там что-то очень хорошее. Хотя лавебель ну, я э, равнодушна. Мне кажется, я толком флагман Лавейбель не знаю, как звучит. Я абсолютно помню, тортиком не пах. Ничего неприятного мне не было. И сладость вполне такая носибельная для меня была. Все хорошо. Ну и раз подошла к стенду, то, что было в тестерах, вот я был флакон с малиновым бантиком, который Rose, Lavel Rose брызнула. Ну это для меня что-то в одном же ключе, как Армани Си. Можно сказать, что точно такой же. А вот второй, который в каком-то, видимо, лимитированном флаконе. Такое солнышко с золотом по всему флакону, лучиками нарисовано. Вот эта вещь просто бронеубойная. Там он мне показался и сладость вроде, и кислинка какая-то есть. Ну, такой же... Но за эти годы столько раз слышал, в на речи похоже. Ну, в общем, помню, года три назад прям какой-то бум на розовость в ароматах была. И у меня было ощущение, что каждый второй аромат Ревгош Латуаль пахнет вот сочетанием роза, Роза Пачули, роза Личи, там, ну, в общем, розовые какие-то, слад, сладкие розы. Сладкие настолько, что <laughs> я их просто, ну вот, даже зачастую только из флакона нюхала, не хотела наносить. И вот этот в лимитированном флаконе, таком, Белька, вот она была ужасной. Ею сейчас пропахла вся моя сумка, я не сразу это поняла, положила в кармашек задний, потом ехала в общественном транспорте, расстегнула, оттуда как пахнуло! Даже как-то стало неловко перед рядом сидящей девушкой, но с чересчур ядреный, розово-почульный аромат, который мне... Опять-таки напомнил, Армани Си в ненавистной, ну не то, что ненавистной, нелюбимой мне туалетной версии. Вот как простоял флакон, как потом меня Соня замучила, пока она добивала этот флакон. Вот если Армани Си в туалетной в воде увеличить громкость раз так в 10, вот это будет вот эта лимитированная лавея бель. Ну, в общем, не понравился мне. Я вышла и тут же в урну на улице бросила, но сумка и сегодня вся пахнет. Вот просто к ней подходишь, она пахнет. Ну, а роза ну так мило, приятно, почульно розовая в меру сладко. Но для любителей, конечно же, сладких аромат. Истинно люксовое такое. Ну, Хотела посмотреть, что вообще из Dior сейчас есть. Хотелось э, вспомнить, вернее, я так хочу Абсолю, Dior Жадор Абсолю. И уже даже присмотрела флакончик. Но ну, 2007 года я от Ливан сносила. Прям вот у меня ностальжи по нему. Я очень хочу купить. И хотела вот новый, 18 -го года версию перенюхать. Но, конечно же, нет. Классическая версия есть и туалетка. И все. И вот эта новинка, и 7 какая-то. Но она мне вообще, в принципе, вообще-вообще не нравится. Ну и как вот пошла, там были внизу. Диора Аддикты. А я Аддикты никогда не знала. Помню, что несколько лет назад были охи-сдохи всеобщие на ютюбе, все любители синего Аддикта. Плакали, что снят, такой великолепный аромат, вот он стоит. Я понимаю, что это переформулировка, но почему бы не попробовать. В общем, на самом деле, я ожидала что-то страшного, так вот по ощущениям, по воспоминаниям, какие были обзоры и какие отзывы читала, что это только для каких-то очень сильных натур девушек, которые могут на себе там пуазоны вынести, так и диурадикт, что кого-то душит, в общем. Нужно соответствовать подобному аромату. Ну а по факту, по факту, по сравнению со многим, что сейчас есть такого убийственно мощного, яркого, это прям ангелочек и такой нежненький аромат. Либо он в современной версии такой. Вообще ничего страшного, мощного, что невозможно вынести или кого-то задушить, я в нем не услышала. Приятный осенний зимний да, скорее, наверное, праздничный, но не настолько великолепен в звучании, что там от красоты страшно надеть, или там раз на какое-то самое-самое торжественное мероприятие нет, очень даже, ну, так, понятен, наверное, но мне он понятен. В нем чуть ванили вот сейчас осталось, спустя уже, да, сутки, на блотере больше, наверное, сутки, нет, сутки, что-то ванильное, там, наверное, и почули были. Понятно, что он не весенний какой-то свежачок, а такой аромат с характером, но носибельный вполне. Он даже легче, чем та же самая русская красавица от Новой Зари. Вот как Миднайт по Озон оставляет какой-то послевкусие, как русская красавица, так и в этом аромате Диор Аддикте синим современным тоже есть. И были два других адикта: Прозрачная туалетная версия. Вот. Вот он мне, наверное, наименее понравился, хотя э, еще лет так 5-7 назад, когда я э, от классических ароматов просто балдела и тащилась, и мне в любом аромате хотелось слышать отголоски какой-то строгости, в общем, классики такой вот женственности, как в ретро парфюмах. Вот здесь, мне кажется, в этой туалетке прозрачном, что-то такое ретро есть и вряд ли его... Сейчас кто-то, молодежь точно не купит, хотя он не бабушкин, ни в коем случае нет. Ну, в том понимании, как здесь, да, любят говорить, когда бабушкин аромат обзывают. Но в нем есть вот эта вот строгость классики. Вернее, он может быть уже, я не знаю, какого года он выпуска, но я думаю, по прошествии стольких лет его уже можно назвать и по характеру, звучания классическим ароматом. То есть на те случаи, когда там на тебе юбка, ну, строгий вид такой, блузка, пиджак и такая атмосфера, где нужно быть деловой леди, почему нет, он, наверное, вот туда впишется. И розовый Dior Fresh. Он понравился мне несколько больше, потому что, наверное, в нем ягода была. Какие-то ягодки мне показалось. Да, и он в целом пахнет мыльно. Вот прям кусочек мыла с ягодками и розочкой. Вот он розового оттенка и пахнет так розово-ягодно. Приятно. Возможно бы тоже периодически хотела бы так пахнуть. Но как-то вот уже чувствуется, что сегодняшние девушки к этим ароматам уже не подойдут. Что-то в них такое уже есть пройденное. Да? Но вот к двум старичкам а Джованши я давно хотела подойти, я, кстати, вот тот самый э, странный человек, который ароматы, которые шумели 10 там, лет назад. Ну, даже на тот момент, когда я открывала канал, лет 9 назад начала смотреть, и практически у каждой второй видела флаконы ангела или демона от Джованши я даже в магазине к ним не подходила, хотя прекрасно помню, где эти стенды находились, даже вот в магазинах, которых сейчас уже и в природе нет, в тех местах, а я помню, эти как фалконы выглядели, и как я к ним подходила, но я тогда трусливая была, я их не пробовала. А вот последнее время я заочно читаю именно об этом аромате, мне хочется его купить слепую, но в целом Хорошо, что не купила. Например, я заглядывалась и отзывы читала, и смотрела старенькие видео «Ангел или демон» в таком розоватом флаконе в парх воде. Я его попробовала. Он мне сначала понравился. Я его даже на руку нанесла. Так, он где? Вот он. И проходила. И, знаете, в принципе, склонилась к тому, что хорошо бы его купить. Вот мне нравится подобное звучание. В нем есть все. Легкая терпкость, заметность, ягодность какая-то, по-моему, если я не ошибаюсь, там то ли клюква должна быть, но вот если в туалетке там, по-моему, яблочко что-то такое, а вот здесь все-таки ягодки, и я их хорошо почувствовала. И он тоже как такой отголосок, напоминание для меня о си. не знаю почему, либо в те годы вот это сочетание какое то определенное, но тоже было таким универсально обобщающим многие-многие парфюмы. Но вот этот ЭДП Живанши что-то вдали все равно напоминает Армани Си. И самое прикольное, я уже на улице шла, пустынная улица была, впереди меня в метрах 50, наверное, если не больше, с 70 шла девушка, я думаю, ничего себе у нее парфюм, что так пачулями, вот какими-то розовыми пачулями на меня периодически пахнет. А потом пришла на работу и поняла, не какая-то не девушка пахла какой-то вариацией Armani C розовыми пачулями, а это от меня, от руки, просто близко. Я не воспринимала это чем-то мощным и таким заметным. Но периодически это так шлейфило, что даже... Я просто не могла сообразить, что источник шлейфа, собственно, я и есть. К вечеру я его уже смыла. Но смыла не потому, что совсем он мне разонравился, а потому что я влюбилась в другой аромат. И против этого другого аромата он, конечно, проиграл. Он хорош, он нормален, но э, в сегодняшнем моем реале, когда я хотела ириса, и что-то меня тянет на какие-то приглушенные такие а дымка, такой а-ля призрак парфюма. Живанши, конечно, выглядел такой попроще. Ну да, бывает, поставить что-то в сравнении. а И сразу то, что казалось очень красивым, перестает быть таковым. Хотя хорош. Вот. В туалетка я ее на кожу не наносила. С блоттерой нравилась. И понравится, думаю, с кожей. Ощущение свежести какой-то. Ну, в принципе, да, они мне точно понравились. Сейчас быстренько о трех еще ароматах. Я толком о них впечатления не успела сложить. Два из них. Карван мне просто предложила их продавец-консультант. Карван Дансмабуль ВДТ. По-моему, он э, такой зелененький флакончик, новенький. По-моему, новенький. Но в целом это для девочек, любящих Шанель Шанс Fresh, Там, не знаю, кристаллю Вирт или Версаче версенс, вот что-то зелененькое, как и его жидкость. Он понятный, он приятный, он, наверное, универсальный. Вот на сегодняшнее время года, на прохладную, да даже, наверное, на теплую погоду. Вот пахнет, понятно, просто свежо ухоженно но не запоминающийся. Ну и, и ничего плохого я о нем сказать не могу. Ну такой проходящий, Свежий аромат, кто просто вот придет в магазин и скажет, что вы хотели бы, я хочу пахнуть свежестью, вот пожалуйста, просто пахнуть свежестью будет дансмабуль от Карван, зеленый флакончик. Вот об этом Карван розовый, я там тоже подобный флакон, не знаю что сказать, он тоже напоминает все и сразу просто послаще, и тут скорее всего что-то тоже розовое было есть, еще пахнет кстати. Ну вот какие-то, ну меня уже такие ароматы не сильно интересуют, не знаю почему. Вот что мне понравился новый стенд, да и вообще я отметила, что э, пришло теперь на наш рынок много новых э, брендов, которые я видела раньше только в интернет-магазинах и не знаю как называется, венчан де венис, на да, такие красивые флакончики со шляпками, я в целом, понимаю, что они не бог весь что, но флаконы, некоторые и коробки, это просто. Их действительно приятно держать. Я там один за 20 тысяч беленький такой перламутровый понюхала в голубой коробке. Что-то было классно. Но время поджимало, уже не до них было. А так очень-очень много ароматов. В целом, насколько я понимаю, они все. Похожи на какие-то ну, вот, уже полюбившиеся парфюмы. То есть ничего такого там ноу-хау этот бренд не предлагает. И вот в целом я заметила несколько новых стендов. И вот этот красивые такие флаконы Primordial. Primordial что-то такое красивые кругленькие флакончики. И я, кстати, придя домой, потом увидела видео или фото, пост Екатерины Хмелевской об этом бренде. Du и там хорошие такие слова. Думаю, все, в следующий раз надо подойти. Действительно, там, наверное, есть стоящие ароматы. Потому что, ну, вот тот, который мне предложила консультант, она мне дала мимозу. Называется мимоза. Примордиаль понюхать. Я сразу от нее открестилась. Сказала, ну, я настолько пудрового не хочу. В принципе, пушистый такой пудрочкой пахнет. Но не мимоза. Мимозу я здесь не разгадала. В целом он пах как в моей голове пахнет после вкуса от многих нишевых ароматов. Вот они какое-то оставляют такое специфическое изучение, пахнущее нишей. Вот он весь такой. Корректный, интеллигентный, не кричащий. Ну, я думаю, что там есть хорошие парфюмы. И теперь о том, о чем стоило побольше рассказать. Абсолютно неожиданно мне понравился аромат из молекул. Я уже не раз говорила, что молекулы не понимают, не понимаю, что они на мне нормально не пахнут и воспринимаю. Других просто всегда узнаю. Молекулы я узнаю от любого. Ее слишком много стало, как это настолько популярная, что ее носит, не знаю, каждый третий точно. Каждая третья. В моем окружении точно. Да вообще в городе. Ну так вот, и консультант мне, а что бы вы хотели? Я спросила, а у вас нет молекулы новые, вот эти молекулы с пачули, молекулы с мандарином, но мандарин я сносила, и до сих пор мечтаю, и обязательно, наверное, куплю себе. И молекула с ирисом, говорю, есть? Он говорит, конечно, есть, пойдемте. Она набрызгала на меня, набрызгала на блотер. Первое, что я сказала, М -м, к сожалению, это немножко не то, что я ожидала услышать. Ожидала услышать все, что угодно, но не то, что я услышала в старте. Мне показалось, что он пахнет инжиром. Я, кстати, потом шла и так пролистывала отзывы. И в одном из отзывов на фрагрантике увидела, что девушка пишет, пахнет филосикос э, вот от дептика. Да, меня консультант не поняла. Говорю, он пахнет не ирисом, а инжиром. Ну, так скепсис в глазах, э, нет понимания, но интеллигентно промолчала девочка, культурно промолчала. но Клиент да, всегда прав, что хочу, то я думаю... И вот. это ощущение меня не отпускало прям довольно долго, минут 10-15, пока мы ходили дальше, вот Карван там слушали, а потом я уже подношу, думаю, нет, он все-таки изменяется, что-то другое, но я до сих пор не слышу в нем ирисы, я вот хотела, вот хочется, как в природе я их воспринимаю, хотя есть вонючие ирисы, есть прекрасно пахнущие ирисы, а здесь я слышала что-то землистое, прям вот землей, ну, помимо этого инжира. Да, я, кстати, вспомнила даже мой раньше Нинфеомио от Гуталь. Вот прям похожее звучание. В старте минут, де и минут 10 первых пахнет Ани Гуталь пахнет вот этим Диптик Филосикос. И вот в целом пахнет землей, землистой. И пыльно одновременно. И понимаю, что он начинает аромат трансформироваться, меняться. И у меня все время к нему тянется нос. Он стал совсем другим. Это не, я не могу сказать, что прям настоящие были ирисы, но периодически я свое подсознание убеждала, нет, это действительно ирисы, настолько тонкие, столько интеллигентные, тихо звучащие, какие-то вкрадчивые, обволакивающие аромат, вот дымка, аромат призрак, напоминание себе и нос к нему и тянется и тянется, и все. Пока я вернулась на работу, у меня было полтора часа времени на прогулку вот эту. Пока вернулась, вернулась уже влюбленная по уши, уже листала фрагрантику, потому что цена за 30 мл ревгош со всеми там причитающимися 9 тысяч, это все равно непомерная цена за 30 мл. Сотка в 14 тысяч рублей, и на фрагрантике, конечно, есть. Вполне доступно. А, в общем, мне его очень хочется. Я не знаю почему. Я пришла на работу, спросила у студентки дала и руку понюхать, сравнение жеванши и вот этот ирис. Она сказала, что вот справа ирис молекула ей нравится больше, только для нее. Там была и клубничка, и земляничка, и ягодки какие-то. Ну вот так воспринимает человек. Почему нет? Возможно, она так услышала потом. Еще через полтора часа пришла моя коллега, ну подруга, хорошо общаюсь с человеком, и я могу ей подсунуть под нос руку и спросить прям, как пахнет вообще. Пахнет. Ой, Юлия Михайловна, вам очень идет очень хорошие духи. И тоже она в огромном удивлении, что это молекула, потому что вот года четыре назад мы с ней вместе как-то зашли в магазин и эту молекулу тестили. Она на меня смотрит, глазами хлопает. Да, чем он пахнет? А где парфюм на нас нанесли? В общем, такое ощущение, что было король-то голый. Нас набрызгали, но ни я, ни она ничего от руки не почувствовали. Вот молекулу ее нос вообще не улавливал. А она отметила на мне молекулу с мандарином, тоже прямо так впритык, как вы пахнете, ну, в общем, был у нас разговор. И вот эта молекула от меня ей тоже очень понравилась. Все, железобетонная, я теперь очень его хочу. Вот сегодня еще день прошел, а я его все вспоминаю, вспоминаю, чувствую, что я его очень хочу. Ну, так все, 24 минуты, девочки. Ну, если кто остался со мной до конца, огромное вам спасибо, что заходите и выдерживаете мою болтовню. Ну, все, до новых встреч, пока-пока.